М -м -м. Ну, Какие да. координаты вообще? А нам это не приснилось? Может, просто какой-то метеорит большой упал? Может, нам Бед, все приснилось? голову приснилось? Нам туда обязательно идти. Ты вообще Может, кто я такой? Не я ну, пойду. Брундочку. Я пойду. Мне делать нечего. Ну, там скала, и что нам за, скол, О, за скалу идти? Скала? Ну, конечно. Откуда Надо копать. Вы? Они еще живут. Олег, копай кроту. Ой, по-моему, деревни очень. Что да вообще попалось? Ой, ничего не вижу. Еще остался. Я готов. Надо. Ой, да, да. Он не мой. Ой, дыра. дыра. Так. Я пойду. Хотелось. Как нам открыть? Я с вами. Мне просто учиться. Как нам пароль? 1, 2, 3, да хватит толкаться. Какой пароль? ё ля по Уровень заблокирован. В смысле заблокирован? Откройте, тоже. Уровень заблокирован, смотрите. Ну, Ой, будто да. мне помешает это открыть. Почему Не меня... Не работает. Может сломать их попытаться? Угу. Может настолько? А, а вы считаете это нормально прийти ночью в чей-то дом? Конечно. Было... Посмотрим, что будет. Да, главное, было было. Тут две двери, уровень заблокирован. Да. А Манекен. Обернутый. Может, тут, мы в какую-то вселенную Гарри Поттера попали, а? Может, тут Такое чувство то, что мы попали в какую-то вселенную Гарри Поттера. Подождите, может что на полочках? Если а Кен, это не тот, с который тебе попался? Может да. он? Беги! я не знаю шизофрения но тот маг тьмы он сказал то он собирал магию Погоди. это очень интересно он собирал как раз таки магию Зна люди вы понимаете то что если мы будем собирать эту магию то мы как бы под вероятностью угрозы такой маленькой Потому что тот сказал то что он будет нас Ой, будет... ребят может нам всем тыквы надеть на что темный маг он сказал то что короче нам хана если мы, он когда, най... когда он найдет магии, все магии соединит. Ну, не думаю, что какая-то фиолетовая сопля нас уничтожит. Не знаю. Фиолетовая сопля это страна. Стра... Стра... Деревни просто нет. Там даже... даже. Я даже пойду билеты. на улицу, пойду прогуляюсь на улице. Там, Там даже пароль. О, картошка. Нет, я... Где картошка? картошка? О, картошка. Нет, это не моя картошка. Так, я пойду посмотрю, может что-то еще найду О -о -о. на улице. Э, где моя картошка? 0102. один Пойдем. У нас здесь есть магазин. Ближайший нашу деревню уничтожил. Есть еще такие же штуки, на которые я нашел. Да. Я покопал дерево. Микроволнки греться без угля, если ты не знал. У меня? Погоди, не, погоди, погоди. Я нашел еще эти фигни. Они тут повсюду почти. Погоди, это покопал. ты. Я пойду посмотрю, может деревне что-то найдется, может деревню что-то будет. Выйдите наружу, тут какой-то непонятный штуков. Ребята, У меня есть еда, люди, у меня есть много еды, достаточно. Я, я походил по деревне, пособирал. Слушай, этот пацан, не помню, как тебя зовут. Эй, это красная рубашка, забыл, как тебя зовут. Держи, Какая мне достаточно рубашка. много еды. Вот тут я всех еда. Короче, я копал под дерево, подумал, что-нибудь... Да. Я... Yeah. Я копал дерево, подумал, может, там что-нибудь есть, и там под деревом какие-то штуковины. Я не знаю, но это же что-то магическое. Нет, задержка hmm. Я не знаю. Так, так я смотрю. Покажи, раскидал еще книги есть. Даша по поесть еды? Это ты, что ли? Ага, ясно. Вау, Сейчас, поздравляем. Э, выдумал себе, там, прочитал на это, типа? Возможно, кстати. Под глазами, где? Он Он в ковру. Он... Ковер слишком тяжелый. Ковер тяжелый. Ковер перекреплен. Может, под глазами, это означает, что под землей, как говорит вот этот райд. Да, там есть какая-то штуковина. Я копал дерево и нашел что-то. Что ж, Карола? Мне кажется, люди, ну, мне кажется, взорвется. не надо это раскапывать. Мне кажется, не надо это раскапывать. А Давайте лучше наоборот взорвется. закопаем. Да. Или ну, она взорвется, Или сожжет. Или она? она сожжет нас всех. Ну, что хм. нам делать теперь? Если учитывать мифоло... мифологию и все, что говорится в сказках, А хорошо, сейчас хорошо, сейчас <серкнул> да, сделаю. Я как раз копал дерево. <серкнул> Давайте я сейчас сделаю нам верстак. Что так долго? Так, давай сюда сейчас <серкнул> <серкнул> проверим. Ему <здесь> да, пал. <серкнул> <Надь. серкнул> да, нам... палки, дай. Смотри, что Он насмерт того... сдох, по-моему. Да. А Я остальные. пойду посмотрю еще внимательнее. Может быть, что-то мы дома упустили. Свет мое зеркальце скажи, да, всю правду расскажи. <связаться> Может, какие-нибудь. Я пойду... Я пойду еще про визином поищу в деревне. О, что там Золото. Давай поставлю версак. Через эту... Через эту... Что получилось? Лёд-короллак. Давай нам такие же сделаем. Палка-забивалка. Может, надо прокачаться? Пузыка. Танзит. Ребятки, слышите, вы где? Мы на улице. Давай попробуем сделать еще такие палки. <соединяя> Давай еще таких палок нам всем сделаем. Э, слышишь, я нашел какой-то танзит. Я не знаю, она лежала возле моего дома. Танзит. Я совсем не Может, um. <свист> ну, эти кристаллы на тебя в Что это? Давай сделаем. Можешь, можешь одолжить мне эту книжку? Можешь мне одолжить эту книжку? Я тебе верну. Можешь дать попробовать? Сделаем. О, это. Транзит. Транзит. А а еще пылесос. Пылесос. эти палочки бесполезны, без заклинаний и маны. <плес> Или... <плес> Потом с помощью нее, по идее, если ты. Нам передастся силы какие-то. А ты уверен, что ты уверен, что на безопасно? Надо хотя бы, если мы уходим базу закрыть, потому что тот чел ну, да. фиолетовое. Фиолетовая так, сопля. Йо, фиолетовая сопля как раз-таки эту базу искала. Да, фиолетовая сопля, да, та я самая. Надо землей закрыть. Ну, я имел в виду землей, я имел в виду это закрыть. Да, то фиолетовая сопля. У меня есть земля здесь. У меня тоже есть. Фиолетовая сопля. Да, это типа... Типа такой подъем на гору. Мальчик, отойди, пожалуйста. Главное, чтобы найти. Это чтобы как будто казалось, что тут ничего нет. Да, не советую, не советую. Да, слышите? Да, он да. может следить. И если дальше все верны, то что он следит. Лучше бы, что куда-то остался, но я лично боюсь там оставаться. Конечно, да. Главное, чтобы у нас фиолетовая сопля не нашла. Наконец-то. Я устал, я, я хочу врать. А я забыл, где наша база. А нет, не забыл. Она где-то там далеко. Люди, будьте внимательны, да фиолетовые сопля до сих пор можно нами следить. Да, кстати, фиолетовая сопля... Так, у меня цветочков этих много, ну ладно. Чуть-чуть. Все, заходим. Дверь кто-то закрывал? Нет, да, Игорь, нет, я бы сказал. Бескон... Я mm -hmm. только открыл дверь. Короче, я, у меня есть этот камзит, точнее. А я сейчас этот хочу. Я забыл, забыл свой мешок забрать. Я вообще торговец от Бога. Так, ребятки, я, я нас, я ваш кормитель. Все. Короче, я накупил миллиард картошки. Я продал всего лишь Душка. свою и купил картошку. Картошка. На картошку в микроволновку. Она будет моя микроволновка. А, у меня вот. Ну, у меня точно. Короче, смотрите, куда поставить? Вот сюда давай. Что делать? У меня тут есть. Вот у меня танзит есть. А -а -а. Это мой танзит. А дай мне мой тандит. Интересно, все. Все очень, знаете, история набирает обороты. Что делать дальше? А, она что а мы, а мы видели, мы садились. мы садили. Она вне. Лава, лава, она возле моего дома. Пойдем, пойдем, покажем. За лава вон там. Поверь с нашей везучестью, с нашей везунчестью. скорее всего, мы, знаешь, из нас так себе Гарри Поттеры. Интересно, что будет, если туда подпечься? Зачем ты картошку жгаешь? Она жарится. Проверять надо по-другому.